Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Екатерина Клопенко. И сегодня мое видео будет посвящено такой важной теме, как создание поста в социальных сетях. Как его создавать, для чего его нужно создавать? Ну и да, и самое главное, как, как да, как написать вот такой вот взрывной пост, чтобы на вас пришли и с вами захотели работать, да? Итак, давайте вообще определимся, где мы будем писать с вами посты. Естественно, это должны быть социальные сети, это должна быть ваша официальная страничка, это должна быть страничка очень хорошо и правильно оформлена, чтобы она была интересна. Теперь как раз и основная тема, да, ее наполнение, то есть наши посты, которые мы должны с вами писать на своей страничке, продвигая именно себя. Ну, давайте разберемся, какую же тему брать, да, какую, как вот это вот развить, как обсуждать. Вы, наверное, будете сидеть сейчас мне и говорить, что темы все уже перебрали, уже какой только теме и кто только не писал. Да, вы действительно окажетесь правы, темы действительно затронуты абсолютно все, и это абсолютно нормально. Но дело-то в том, что каждый пишет совершенно по-своему. И на одного человека идут одни люди, на другого человека идут совершенно другие люди. Так вот, надо определиться вам самим, да, какую же тему для своего поста выбрать. Причем не просто для конкретного поста, а сначала определиться, какую тему вообще вы хотели бы развить, да, вот на своей странице. Ну, давайте так. Прежде чем определиться с темой, нужно нам понять, кому эта тема будет интересна. Если вы... Пишите для студентов, да, но пишите о том, что у вас у ребенка выпал первый зубик, да, или, например, вырос первый зубик, прорелся первый зубик. Я вам хочу сказать, что ваши студенты на это даже не обратят внимания. То есть, что мы должны сделать первое? Мы должны определить свою целевую аудиторию: кто это, для чего. Что за люди, да, женщины, мужчины, возможно, и женщины, и мужчины, успешные, неуспешные, молодые, старые, то есть возраст обязательно, замужние, незамужние, семья, дети и так далее. Да? То есть вы четко должны понимать, если вы выбираете аудиторию, которая, возможно, только-только закончила институт, у которой развязаны совершенно руки, у которых нет, в общем-то, допустим, семьи еще, да? не создана семья еще, нет детей, и а, вот эти люди, они, в общем-то, очень активны и готовы вот, ну, начать развивать свое дело, то вы должны, естественно, писать для них. То есть темы должны быть подобраны таким образом, да, что э, молодой аудитории, э, которая э, хочет быть успешным, да, э, было это интересно. Если вы мамочка в декрете, и вы хотите сейчас, сегодня привлечь именно аудиторию, мамочек в декрете, да, которые сидят и хотят именно зарабатывать, то вы должны выбрать свой пост как раз, который будет интересен именно для мамочек в декрете. Да? То есть мы должны на своей страничке э, устроить, скажем так, обсуждение. Да? То есть постоянно ваш пост должен быть интересен, чтобы люди могли пообщаться, э, вот во всей этой информации, чтобы были какие-то комментарии, чтобы, чтобы кто-то обязательно сказал, что «да, а у меня также, ой, вы знаете, а вы пишете прямо про меня». И вот тогда вы, вы увидите, да, что э, люди к вам действительно пойдут. Итак, мы с вами определились, да, целевая аудитория. Это очень важно. Когда вы полностью определились с целевой аудиторией, вы подбираете для нее Тему. И эту тему вы должны постоянно поддерживать постоянно развивать. Когда люди наконец-то да, начнут вам верить, и вам им будет интересно читать то, что вы пишете, тогда начнется, прям я вам обещаю, большой поток вот именно той аудитории, для которой вы создали эту тему. Как написать, где придумать, вот это, откуда взять вот это вот все интересное, да? Я вам скажу, смотрите много видео известных людей. Обязательно читайте посты больших лидеров, своих конкурентов и так далее. То есть заходите в соцсети, заходите на канал YouTube, Instagram, я не знаю, Facebook. Открывайте книги, слушайте информацию и черпайте ее оттуда. Темы э, все абсолютно одинаковые, но просто каждый ее преподносит по-своему. Так вот, когда вы много-много-много э, информации послушаете, у вас начнется в голове складываться ну, как бы свой, свое видение и своя история определенной темы. Вы выбрали тему э, про мамочек, я не знаю, да. Вот что теперь как ее оформить. Посмотрев, как пишут другие люди, да, сообразив в себе голове что-то отнять, что-то прибавить, что вы должны делать? В первую очередь пропустить ее через себя. Да? То есть вы должны наложить эту тему обязательно на себя, чтобы вы участник этой темы были, чтобы вы были участником этой истории. И тогда люди вам действительно поверят, что все классно, что все вот так вот замечательно и что вы даете возможность да, найти выход из той или иной ситуации. Ну, наверное, все про темы, потому что, в общем-то, самое главное, я вам сказала, целевая аудитория, выбор самой темы и пропустить эту тему через себя. И, естественно, задать обсуждение да, в самом в социальном проекте, да, где вы находитесь, ВКонтакте или, возможно, в Инстаграме, или еще в каком э, виде. Да? То есть вот это вот самое главное. Как только вы научитесь преподносить, вы заметите и увидите, что ваша целевая аудитория начала вам писать и говорить, что мы хотим быть лично с вами, потому что вы нас понимаете и вы нас слышите. Как только вы хотите расширить свою целевую аудиторию, то вы ее расширяете и начинаете развивать темы именно для следующей целевой аудитории. Ну что, ребят, я думаю, это все на сегодня. Если вам все-таки все это понравилось, давайте будем обсуждать. Пишите мне по моим контактам под этим видео. Буду рада с вами общаться. И если кому-то что-то интересно, да, пишите мне моих, на моих страничках в социальных системах. Сетях. Буду снимать для вас это видео, будем разбираться вместе. Все, всем большой удачи, успехов и, конечно же, карьерного роста.